Поле. Вот эта дорожка ведет нас к Лужецкому Ферапонтову монастырю Можайска. Мы на краине города. На высоком берегу Москва реки Ферапонт Белозерский основал этот монастырь. Вот такие луга. Он так и называется ⁇ Лужецкий ⁇ потому что вокруг реки Лугов достаточно много. Там, кромка леса вдали, вот русский пейзаж, русская равнина. А на высоком берегу вот этот монастырь. Лужецкий Ферапонтов монастырь под Можайском, древний, начало 15 века. Шатровая колокольня, пятикупольный храм. На барабане такие световые прорези, как бойницы. Ой, какая древность. Ой, какие стены древние. Сейчас мы посмотрим здесь все. Ой, какая красота. Ферапонт Белозерский основал этот монастырь в начале 15 века. Он здесь был 20 лет. После того, как Кирилла Белозерский монастырь основал, его пригласил сюда Андрей Можаевский, князь Можайский. И вот он сначала вот на этом месте поставил деревянный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а потом уже в 1420-х годах построил вот этот каменный, каменный храм. Ферафонт Белозерский, основатель этого монастыря. Лужецкого Богородицы Рапундова мужского монастыря. Древние стены монастыря Лужецкого Рапундова. Это уже установленный иконостас, а вся роспись спрятана под штукатуркой. Только фрагменты сохранилось. Сейчас посмотрим эти. Вот а там, вот проявление окна. Можайск, древний город. Вот он раскинулся на, на холмах и дальше в оврагах. В глубокий овраг. И кругом маковки церквей. В Шпили в колин. А мы идем сейчас вот туда, в Кремль. Очень живописно. Такая глубина оврагов. Звуки. лают собаки, поют петухи, себе чуть птицы, стрекочут гусенички. Ой, какая. На одной из улиц древнего города маже Можай... Николая Укутника. В каждом храме Можеска есть вот такое деревянное изображение. С мечом в руках. Можетский Кремль. А это собор Николая Дотворца Медлекийского. Никольский собор. Может. В Можевском Кремле. города можажайска всей нашей страны. В правой части алтаря находится очень значимый образ святителя Николая можайского. И он представляет собой промысел Божий. Потому что в одной руке у Николая Мужаевского меч, а в другой держава. То есть крепость видите, виде державы, которую надо защищать. И обладая чудотворной силой, вот, приняв под покров нашу землю и у православных, этот образ является знаком веры и символом всем угнетенным. Вот. К этому образу, в общем, это а, копия того чудотворного образа, который сейчас находится в картине Третьяковской галереи. Но когда-то к этому образу прибегали а, цари Иван Грозный, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич и даже Петр Первый. И здесь в 1837 году был Александр Николаевич, будущий император. Вот вырезан он из дерева. Вот, является точной копией древней чудотворной скульптуры. Вот. находится частица находятся частицы мощей Николая Кутника. Древний город Можайск раскинулся на холмах по краям оврага. И там на дне оврага какая-то речка безымянная. Она впадает, конечно, в Москву-реку. Вот такой город. Удивительный город. Волшебный.